всем привет ребят всем привет продолжаем прохождение игры ходячие мертвецы э, на прошлой серии закончили третий эпизод сейчас начнем с четвертого эпизода за каждым углом прежде чем начнем не забудь подписаться на канал прожить лайк и обязательно прожми колокольчик чтобы не пропускать следующие видео поехали в предыдущих сериях заткнись карли я достаточно от тебя услышал ну и в чем проблема Просто залазь. Мы подумаем, что делать с тобой. Я пыталась защитить всех... нас всех. Бля, она крадет фургон. Я мало что у вас знаю, народ, но я точно могу тебе сказать, что если у вас все будет так же, как и сейчас, твоя девочка долго не протянет. Что мы будем делать? Дай мне пистолетки. Я сделаю это. Думаю, нам стоит поискать твоих родителей. Правда? Yeah. Еще бы, тебе Но нужно знать, все ли с ними хорошо Но если нет, то хотя бы выяснишь их судьбу Я отдавал наши припасы бандитам Что? Это все моя вина Надо прыгать What? Что? No ну уж нет Shit. Черт Не могу дождаться, когда ты приедешь в саванну, Клементина. Я сказал твоим родителям, где ты, и они очень ждут тебя Теперь он... Нихуя себе... Я не знаю, кто это, но сомневаюсь, что мы будем рады, когда узнаем. Этого фразы не было, кстати. Хе, э, забавно. Игра будет адаптироваться под ваши действия, и история будет развиваться так, как решите вы. Разумеется. Telltale Games представляет. Ходячие мертвецы Какой звучок приятный mm, Мы прибыли С виду безопасно и никого как будто бы и не было Эпизод четвертый. За каждым углом. А Можно ее подержать? сейчас. Нужно, чтобы ты была на чеху. Внимательно осматривай улицу. Хорошо. Okay. Прости. Okay. Его нога в плохом состоянии. Я в порядке. Нет, ты не в порядке. Тебе нужно отдохнуть. Ему нужно отдохнуть. Кенни, далеко еще до реки? Еще пара кварталов. И там будут лодки? Очень на это надеюсь. Там будут лодки. Должны быть. Должны. Все будет хорошо. Я не знает, что делает. Опа, его хрена. А это автоматика, наверное. Может, этот город не совсем мертв? Идем дальше. В этот колокол никто не звонит. Он работает автоматически по таймеру. Какой еще церковный колокол может звонить в 13.20? Там кто-то был. Ты уверен? Sure? Я ничего не видел. Эй! Эй! Эй! Там! черт Ли! Давай потише. Ты ведь... Gonna... На твоем месте я бы покинул улицу. Сейчас же. Ты ведь говорил, что эта штука не work. работает. Кто this? это? Это ты был You're на колокольне? Молчит собака. Угайт только. Что это за хрень? Кто-то пытается нас наебать? Как по мне, это было предупреждение. Не спрашивайте, по ком звонит bells. Колокол. Что ты несешь? И позвонит он по тебе. Охренеть. Откуда они все повылазили? Все бежим. Ох ты ж ел упал. Кенни, давай, давай. Чуть не убили. Бен. Бен, нет, Бен, Бен помоги! Опоздеть. Черт, Бен. возьми! Бен. О, нет, не попал? Иди ее отсюда, я потом вас догоню. Шевелите жопами, уровень Стрит впереди, но это не все. Ой, да вы издеваетесь! Погодите, а где Чак? Черт, он в беде, мы должны помочь ему. Мы поможем, чем. No Времени нет, нужно now. уходить сейчас же. Со мной все There's будет хорошо, you. уходите. А, я понял, у нас выбора нет. Я займусь дверью. Okay? Ты в порядке? Yeah. Ух, у тебя открылась рана You're и идет bleeding. кровь Черт, может пойти заражение Нам нужно занести inside. его внутри, промыть рану Кенни, как дела с дверью? Я working работаю working над it. этим, работаю we'll Ну так действуй быстрее, ладно? Я попробую найти способ попасть внутрь Так, о, них... Бен, говнюк с раной Так, что у нас вообще есть? Есть диалоги. Есть диалоги. Но нам сейчас не до диалогов. Нам, по идее, нужно найти способ попасть... Ах, мы можем сломать, да? У меня не получится это проломить. Не получится проломить. Так, это что? Это Бен. Это не получится проломить. Мы не можем ее взломать. Мы, во всяком случае, не наделав много шума. А это что? Похоже на дверцу для питомцев. Я уже проверил. Она тоже заперта. Да кто, блин, вообще такое слышал, чтобы собачья дверь запиралась? Я слышал. У моего соседа была такая же. Она на радиоуправлении. На собаке и на детошении с чипом, и дверь открывается только тогда, когда собака приходит к ней. Вот хри. Век живи, век учись. Хорошо, но... где же собака. Охренеть. Мы что, будем выкапывать собаку из ради этого чипа? Похоже, здесь кого-то похоронили. Пусто. Да, это было бы слишком просто. Так, фонтан. Вон лопата я уже видел. У меня не настолько молчит жажда, чтобы пить это. Лопата никогда не бывает лишней. Ну, соответственно, да, идем копать. Что делать? Hey, Эй, осторожней. Выкопанные мертвецы уже не такие, как раньше. Ну, ты yeah, понял, о чем я. Да, я понял. Кто там похоронен? Никто. Клим, Клим, иди посиди с Кристой и Амидом, ладно? Но я хочу, просто, я просто делай, как я говорю, хорошо? О, Господь, ну, ну и запах. Успеет она еще насмотреться на всякие эти гадости. Как у него был хозяин. Я не могу его снять. Ладно, это уже не круто. Ты в порядке? Я в порядке, солнышко. Это просто от запаха. Ты точно? Я же сказал, со мной все в порядке, ясно? Можем закопать обратно? Мне это больше не нужно. С меня хватит на сегодня откапывания мертвых собак. Так а как насчет закапывания? Вон как в аду. Ясненько. Ладно, пошли. Ну, попробуем. Да! черт возьми! Ты там что-нибудь увидишь? Нет. Похоже, там пусто. Что бы вы не собирались сделать, делайте это быстрее. Ладно, давай посмотрим, смогу ли я здесь пролезть. Будь осторожен, приятель. Дело плохо. Я не могу пролезть. Давай я попробую. Думаю, я смогу. Клим, что ты там видишь? Она как всегда. Отличная работа, Клим. Только не устраивай пальбу вот так же, без спроса, хорошо? Я всего лишь хотела помочь. Я знаю, и ты отлично справилась. Ты просто на минуту заставил меня поволноваться. Мы можем продолжить этот разговор внутри. И у меня начинает чертовски болеть нога. Похоже, все нормально. Заходите внутрь. Мид сам как зомбарь уже ходит. Извини, прости. Нет, все хорошо. Я в порядке. Мне стало лучше, когда я прилег. Спасибо, крошка. Ну и когда ты собирался рассказать нам рации? Рассказать, что? Что она работает? Я собирался тебе рассказать. Мы с Киней узнали об этом только вчера. То есть вы оба скрывали это от нас? Супер. Да кому есть дело до рации, лично я больше волнуюсь о том, кто звонил в колокола и привлек нам ходячих. Как будто они не хотят, чтобы мы добрались до реки. А почему ты думаешь, что это не один и тот же человек? Человек с рацией был на той улице, а кроме парня на колокольне, мы никого не видели. Потому что это не имеет смысла. Зачем привлекать к нам ходячих, а потом предупреждать нас об этом? Как бы это ни было, они следят за нами А я не люблю, когда за мной следят Вот еще одна причина добраться до лодки На воде за нами не смогут followed. следить Сейчас there, я туда возвращаться не собираюсь О, Амиду нужен от Думаю, нам всем стоит отдохнуть и собраться с мыслями, Кенни. По крайней мере, подождем, пока ходячие уйдут от дома, и Амиду станет лучше. Надеюсь, ему скоро полегчает. Я не собираюсь здесь задерживаться. Здесь хотя бы безопасно. Будет лучше, если мы узнаем это наверняка. Нужно проверить дом полностью. Хорошо. Мы с тобой осмотрим верхний этаж. Ли, ты осмотришь этот. Проверяем каждую комнату, ясно? Хорошо. А не могу чем-то помочь? Спасибо, но ну, я справлюсь. Побудь с Кристо и Амидом, пока я не вернусь, ладно? Ли, извини. За что извиняешься? За то, что пошла открывать дверь без твоего разрешения. Думаю, это было глупо, да? Просто, когда в следующий раз захочешь перехитрить всех взрослых, спроси разрешение у меня, хорошо? Хорошо. Слушай, но круто, вообще на самом деле, что она с нами теперь советуется, извиняется и так далее. То есть, как бы, я, если здесь есть какой-то параметр доверия, то мы, я так понимаю, его уже как-то это набрали. Так, дверь на задний двор, нам не интересно. Ничего, вода отключена Это было бы слишком легко Питания нет угу. Питания тоже нет Мой пес Волтер Теперь мы хотя бы знаем, что собаку Звали Волтер так, В верхней ящичке ничего нет, да? Сразу проверяем Здесь все обчистили. Дог-фуд. Mm, Собачьих корм. Ну, там написано что слева снизу. Для таких, как я. Надеюсь, что мы никогда настолько не отчаемся, чтобы эта еда нам показалась вкусной. Я не настолько голоден. К тому же, мне нужно закончить осматривать нижний этаж. А, так пакет-то пустой, я думал, для каких-то других целей он нужно было взять Вот это вообще лучше не трогать Те, кто обчистили это место, оставили две бутылки виски Похоже, они сами не знали, чего хотят Возьмем на всякий случай Не думаю, что сейчас это хорошая идея Мне нужно быть на чеку Так, в смысле, я же не предлагаю тебе пить, ну Нет слов А он дорогой и тяжелый. Сомневаюсь, что мародеры смогли бы утащить эту штуку. Как успехи? Должно быть, они уже давно не работают. Так, ну здесь вроде мы все осмотрели. Куда мы еще можем пойти? Сюда куда-то? Нас пустят. Да. А, так ни хрена себе. Так, подожди, давай все-таки тогда тут начнем. Оттуда мы куда можем попасть? К примеру, идем мы сюда Ага Собачий корм, это понятно Здесь у нас ничего нет На лестницу мы пока не пойдем Нам нужно первый этаж исследовать Так, вот дверь какая-то Слушай, ну какая парадная дверь Это, наверное, выход уже какой-то Проверим Господи. What? что What что случилось ничего просто ничего <laughs> да таком стыдно признаться <laughs> так что мы имеем здесь пару дверей картины артрит Ну, портрет, видимо, той семьи, которая здесь жила Это не совсем мой стиль Так, тут тишина, покой Ничего нет Открываем здесь Здесь никого Осталось проверить еще одну комнату. Это была последняя комната. Похоже, на нижнем этаже безопасно. Ну, здесь мало что осталось. Думаю, okay мы можем здесь остаться, while, по крайней мере, пока они не уйдут. Good. Хорошо, thanks. спасибо. Okay? Он в порядке? Yeah, пока что да, но and я очень боюсь, что рана может и быть заряжена. Ты ведь, ведь не нашел здесь медикаментов? No, Ничего нет, нет, кроме собачьего корма. А еще в той комнате есть виски. Я как раз спрашивал у Клементины, знает, знает ли она кто-то человек с рацией. Okay. Все хорошо, милая. Можешь нам рассказать. Кто он? Чего он хочет? Here, Расскажи нам, Клем. Okay. Все хорошо. У тебя не будет неприятностей. Он просто друг. Не думаю, что он хочет навредить нам. Что он тебе говорил? И что, что ты говорила ему? Я сказала ему, что пытаюсь найти своих родителей, что они и в саванне. Он показался милым, думаю, он хочет помочь мне найти их. Клементина, милая, поверь мне, он не хочет этого. Он... Ли! Ли, Ли тебе нужно подняться туда, сейчас же. В чем дело? Кенни. Что случилось? Он ушел? Кенни сказал, что слышал что-то наверху, и пошел посмотреть. Он там? Я не могу заставить его спуститься вниз. Оставайся здесь. Страшно. Очень страшно. Кини. Кенни, ты в порядке, мужик? Господи, что это? О, господи. Охренеть. Он похож на Дака, правда? Это всего лишь мальчик. Что с ним случилось? Он совсем худой. Наверное, он прятался здесь и умер с голоду. Господи Иисусе. Не знаю, смогу ли я Ли. Я не смог раньше и сейчас не смогу. Я не могу просить тебя сделать это, мужик. Я позабочусь об этом, как и раньше. Ты уверен? We'll Думаю, сейчас know. мы это узнаем Не ну, придется, Кенни и так Весь До сих пор страдает Ну, займемся мы этим в следующей серии Ребят, спасибо, что досмотрели до конца Если вам понравилось, не забывайте Подписаться на канал, прожать лайк И обязательно нажмите колокольчик чтобы ничего не пропустить. Я желаю вам здоровья, любви удачи. Пока.